потом как снизить процент отмен мы для вас подготовили небольшой материал чуть чуть дальше я уже расскажу более подробно итак начнем для тех кто еще может вдруг не знает платформа Хабер мы платформа Хабер где вы можете быстро удобно продавать товары в интернете мы объединяем поставщиков и даем возможность продавать свои товары в онлайн без лишних затрат на маркетинг и собственную площадку. Также мы для Marketplace даем возможность увеличить свой доход за счет расширения ассортимента и оптимизации логистики. И немножечко новостей, кто еще не видел. Мы начали сотрудничать с площадкой Amazon, так что если вам интересно как продавать на западный рынок. Спрашивайте вашему менеджеру, он вас сможет проконсультировать, расскажет все подробности. И мы да, так, также начали сотрудничать с площадкой OLX, так что скоро ваши товарчики появятся еще на этой площадке, оттуда тоже смогут идти продажи для вас. И вернемся к теме нашего вебинара. Итак, мы проанализировали за последний квартал рандомных 100 тысяч заказов и вывели вывели основные группы отмен, то есть, есть которые включают в себя типы. Типы эти, они как наши статусы в нашей системе, то есть вы с ними уже знакомы, те, кто особенно с ними работает постоянно. Вот Сегодня мы более подробно поговорим именно об этих группах. И я смогу вам дать практические советы на основании тех кейсов, которые уже были, как исправлять ту или иную группу отмен. Можете посмотреть, присмотреться, уверен, вы знакомы с этими отменами, с этими типами отмен. И начнем с первой группы, 18.3. 18,3% отмен, группа товарный контент, туда входит только один по сути статус, это не подошли характеристика товара, это означает, что в конкретных карточках товара недостаточно информации для покупателя. Действительно, это частая отмена, когда поставщик не полностью заполняет карточку товара, причем, да, можно заполнить характеристики, но не все маркетплейсы принимают эти характеристики. Иногда лучше подстраховаться и указать эти э, данные непосредственно в описании карточки товара. Вот даю вам даже пример: если продаете, занимаетесь одеждой или обувью, например, да, то желательно всегда писать не только размер э, там по. Ярлыку. Но желательно, например, для обуви писать еще длину стельки. То есть это очень важный нюанс, потому что некоторые модели мало, мало мерят, некоторые наоборот больше мерят. И, а так у покупателя сразу будет понимание, что да, вот такая-то модель, она так... Ну, то есть дополнительная информация, и она его точно подтолкнет к покупке. У него будет меньше вопросов. Заполнение характеристики, вообще заполнение описания, это тоже, тоже очень... Важный момент. Вы, когда покупаете что-то ищете в интернете, всегда смотрите, ну, вы всегда смотрите на характеристики. И чем больше у вас возникают вопросы по данному товару, вы заходите в характеристики и находите там ответ. Точно так же и с вашим товаром. Чем больше информации вы укажете о вашем товаре, тем больше, тем меньше вопросов будет у покупателя перед покупкой. И это увеличит э, возможность, что этот товар именно купит. Вот вам пару примеров, жутких примеров контента. Например, да, видите, что есть только название, не заполнено ни характеристики, не заполнено ни описание. то есть Такое бывает тоже. Понимая, что это трудозатратно, особенно когда у вас очень много товаров, но опять же, некоторые маркетплейсы, например, могут корректировать это, это описание, эти характеристики у себя уже на площадках, когда выгружают. Ну, мой совет вам, конечно, потратить время, это принесет вам действительно дополнительный доход, дополнительные заказы. Вот еще примерчик, который нельзя не показать. Вот, Например, да, когда с теми же фотографиями. Бывает, часто любят делать колладжи из фотографий, загружают одну. На, а на самом деле, если вы сделаете несколько фотографий с разных ракурсов, это будет для покупателя намного проще и лучше для того, чтобы сделать выбор непосредственно в вашу сторону. Поедем дальше. Следующая группа – это мы ее назвали «Корректность прайса». Туда входят два основных типа отмена – это «Нет наличия» и «Некорректная цена». Вот, по статусу «Нет наличия» – это прям вот самый такой больной статус. Мы… Очень настоятельно рекомендуем следить за обновлением ваших э, прайсов. Я понимаю, что не у всех э, есть такая прям возможность, да, у некоторых работает система немного иначе, у некоторых файлы немного иначе да, генерятся. Но опять же, есть менеджеры, которые могут вам помочь если вы с ними поговорите и изъявите желание да, как-то улучшаться, вы можете, ну, то есть, можете подключить другую систему, которая вам поможет с этим. То есть, Варианты точно есть, и когда вы, если, вы, если вы видите, что у вас действительно есть проблема с наличием, вы можете подключить API, которая у нас есть, и тогда информация о наличии и цене будут приходить, Будут приходить уже сразу автоматически на Marketplace по API, что, что значительно увеличит, то есть уменьшит процент отмен именно с, этим, с этой группой отмен. Вот вам даже реальный пример. Мы взяли поставщиков, и вот можете посмотреть процент отмен поставщиков, которые работают с импортом, и процент отмен поставщиков, которые работают по API. Видно, что те, кто работают по API, у них значительно меньше процент отмен и они передают значительно быстрее информацию. Кстати, если есть среди присутствующих еще те, кто работает как Marketplace, от Marketplace иногда тоже зависит обновление этих прайсов и информации, которую им передает поставщик. Так что это тоже важно чтобы вы следили за наличием и следили непосредственно за корректностью цены. Вот. Если что, есть всегда онлайн-помощник, который вы можете обратиться, уточнить там, информацию по той же цене. Но опять же, вы всегда в площадке можете общаться с, непосредственно с поставщиком, как и с маркетплейсом, чтобы вот таких ситуаций, например, не было. Там. Пойдем дальше. Да, еще немного информации о том, что действительно 20 плюс – это отмен в среднем, имеют поставщики, которые работают без API, и в три раза уменьшается процент отмен по данной группе отмен у тех у поставщиков, которые работают именно по API. Опять же, вы можете почитать эту информацию у себя в кабинете, также можете проконсультироваться с менеджером. Как подсказывают коллеги, я уверен, которые работают уже по API, что API решает это 100%. Отлично. Следующая группа у нас, это, мы ее назвали приемы-обработка, и в эту группу входят самые интересные статусы отмен На нашей платформе Это купил на другом сайте, отменен покупателем, клиент передумал, не удается связаться с покупателем. Некорректные контактные данные и покупателя не устраивает разгруппировка заказа. Это самый большой процент из всех отмен, которые существуют. И здесь нужно действительно немножечко углубляться в эту группу, потому что есть, есть некоторые нюансы. В первую очередь, самое, самое простое и лучшее решение, чтобы уменьшить этот процент, это, во-первых, проанализировать свои отмены, посмотреть, да, где есть изъяны, и скорость. Скорость обработки заказов. Вот именно скорость обработки заказов, она влияет максимально на этот процент. Есть статистика. Я вам сейчас ее чуть покажу, но расскажу. Пока расскажу из личных примеров. То есть тоже к нам обратилась компания, у которых была проблема с процентом отмен, и она не могла понять, почему вот у нее процент отмен большой. Мы тоже сели, проанализировали, там работали у компании-менеджеры, проанализировали, посмотрели, что да, у них в основном это купил на другом сайте, либо клиент передумал. Ну, давайте думать дальше, почему же так? И мы сделали тестовый заказ в этой компании, как бы проверочный. Когда с нами связались, через 4 часа, то сразу стало понятно, почему у данной компании основной статус это купил на другом сайте, потому что, понятное дело, что клиент хочет, чтобы с ним связались как можно быстрее. И вот вам, пожалуйста, небольшое доказательство, что те поставщики, которые связываются и обрабатывают заказ с, до 15 минут, у них этот процент минимальный. Те, кто И вот видите по графику, чем дольше времени заказ стоит в обработке, тем больше шанс, что этот заказ уйдет в отмену. Также э, это со стороны поставщиков. Также статистика со стороны маркетплейсов. Чем быстрее вы передаете заказ, если у вас идет не, авто синхрон... не автопередача заказов, то желательно э, как можно быстрее передавать Заказ, если вы это делаете вручную, то желательно как можно быстрее передавать заказ поставщику, чтобы он его взял в работу, обработал и этот заказ не ушел в отмену. Вот. Расскажу еще немножечко по быстрой обработке. Я всегда всем поставщикам, которые обращаются с проблемами, говорю одну и ту же фразу: вы попробуйте сами у себя. Вот, задайте себе вопрос. Купили бы вы сами у себя. И вспомните, когда вы что-то покупаете, вы, когда делаете заказ в интернет-магазине, вы хотите, чтобы с вами очень быстро связались, проконсультировали, ответили на все вопросы и, можно сказать, предоставили все для того, чтобы вы купили. Но, опять же, когда вы делаете заказ, и вам не звонят уже там 2, 3, 4 часа, какой у вас остается осадок? Уверен, что точно так же у покупателей, которые ждут связи от поставщика, от продавца, у них точно такой же осадок. Всем хочется быстро, всем хочется сейчас, и это нормально. Сейчас есть куча систем, которые помогают быстро обрабатывать заказы, так что вот, если вы видите, что у вас много отмен именно с этими статусами, я рекомендую вам... Э попробовать сделать, например, тестовый заказ, если у вас работают менеджеры, либо же подключить уведомления о заказах и делать это максимально быстро. Увидите, это очень круто работает. Да, согласен с Линой, это действительно касается абсолютно любого бизнеса. Скорость. Также вы можете обращаться к нам в отдел контроля качества, чтобы мы вам помогли решить. Да, если вы видите, что у вас есть проблема с процентом отмен, вы можете нам писать, мы с радостью вам поможем, сможем проанализировать вашу компанию, ваши отмены, понять причины и дать какие-то рекомендации, либо советы, как этот процент уменьшить. Очень много кейсов у нас уже было, и это работает. Есть поставщики, которые реально с... 40 процентов отмен пришли на отметку 15 процентов и у них значительно увеличилось количество заказа, и все очень просто. У нас площадка, в которой бы вы есть маркетплейсы, с которыми вы коммуницируете, и маркетплейсы они выбирают чей товар выбирать, да, рекламировать и на чей товар запускать рекламу, тратить деньги. И если они получают да, какой-то негативный опыт работы с поставщиком, то они просто от него отказываются. Итак, следующая группа, о которой мы сегодня еще поговорим, это «Доставка и возврат она называется. И... Тут не так много отмен, но они есть, и решение часто часто отмена идет по причине, например, той же дорогой доставки. Сейчас новая почта повысила немножечко тарифы, плюс она за наложенный платеж еще берет комиссию, то есть в некоторых, там, особенно в крупногабаритных товарах, это действительно... Иногда доставка может стоить значительных денег. Часто люди а, отказываются, либо же просят а, отправить им каким-то другим, другой почтовой службой. И здесь самое лучшее. Что вы можете со своей стороны сделать, это максимально расширить возможности вашей логистики. То есть сотрудничать не только с той же новой почтой, а еще с Джастин, с Укрпочтой. Если у вас есть свои курьеры и есть точка самовывоза, это прекрасно. Вот эту всю информацию нужно максимально расписать у себя в профиле в компании. Там есть определенные поля. И вообще заполнение профиля в компании – это тоже нюанс, который может помочь вам выйти на тот или иной маркетплейс, потому что маркетплейсы заходят в ваши профили, они смотрят ваши возможности и выбирают непосредственно тех, которые более удобные, те, у которых заполняют свой профиль и предоставляют разные варианты, как доставки, так и оплаты. Это следующая группа, о которой мы сейчас поговорим. И да, есть также варианты по поводу жалоб, но это мы, те, кто работает уже с нами, вы получаете все, всю обратную связь, которую нам дают покупатели, и то есть, если вы получаете какую-то информацию о доставке, то это вам сигнал на то, чтобы вы немножечко могли усовершенствоваться, либо исправиться, это то, что даст вам большее количество заказов в будущем, это точно мы пропустили одну важную группу, это как с оплатой, почему-то слайда нет, но я ее помню. Есть еще одна группа, там небольшое количество, небольшое количество отмен, но опять же тоже есть. Это возможность приема оплаты. Есть часто приходят у нас заказы, особенно с больших маркетплейсов, на, где нужна оплата по безналу. Так что, если у вас есть возможность предоставлять такую оплату, то обязательно укажите эту информацию тоже в профиле. Это действительно поможет многим маркетплейсам ориентироваться да, в вашем товаре. Это тоже важный момент. И, вы знаете, безпла... без... безнальные заказы, они в основном очень высококомиссионные, я бы так сказал. Вы зарабатываете больше всего, по сути. По отменам, э, да, по отменам все блоки, э, как и на слайде, скажу от себя, что да, действительно, чем быстрее вы реагируете на каждый заказ, чем адекватнее вы э, работаете с покупателями, общаетесь с ними и даете им, да, если вы что-то обещаете и предоставляете, выполняете ваши обещания, тем больше вариантов, что к вам вернется этот же покупатель. Он вернется к маркетплейсу, который передал вам заказ. Но, опять же, это будет ваш заказ в дальнейшем. Плюс он еще и может посоветовать кому-то ваши товары. Это ну, так всегда бывает. Мы всегда делимся какой-то полезной информацией. Когда нас кто-то где-то удивил и нас хорошо... Да, там обслужили, можно сказать. И то мы всегда даем рекомендации друзьям, знакомым, потому что блин, так классно покупать, когда за тебе заботятся. Вот. Плюс э, я очень настоятельно рекомендую общаться как с маркетплейсами, так и маркетплейсом э, общаться с поставщиками. Это тоже важно. Ведите, у нас есть чат для сообщений, вы можете там переписываться, уведомления всегда видите в кабинете, введите конструктивный диалог, видите, если вам что-то, например, не нравится, вы можете всегда об этом сказать. И это возможность исправиться и сделать работу у себя и себя лучше. Я считаю это прям прекрасно. Если вам нужна наша помощь какая-то, как отдела контроля качества, у вас есть наша почта, это qc.habber.pro, вы можете обращаться на эту почту. Мы всегда с радостью вам поможем, сможем проанализировать ваши, вашу работу и с радостью сделаем все, чтобы улучшить ваш показатель, потому что нам это действительно интересно. И мы очень любим работать с компаниями, которые любят учиться развиваться и готовы к приятным переменам. Теперь также подпишитесь на наш телеграм-канал, там вы можете узнать много информации, новости, которые мы даем. Наши ребята делают классные дайджесты, сейчас в дайджестах уже есть полезные советы, которые тоже составляем мы, рассказываем что лучше в первую очередь делать. Ну, там так Еженедельно будет выходить, вы будете видеть полезные советы, которые, они простые, но это те советы, которые действительно могут вам помочь получать больше заказов и повысить свою, свой рейтинг и репутацию перед маркетплейсами. Очень быстро у меня так сегодня получилось пройти по отменам. Я старался говорить именно только четко конкретику. Теперь я с радостью отвечу на ваши вопросы. Сейчас только пролистаю и посмотрю. Так. Так. Так. Не до конца спасают от клиентов оленей, которые не видят размер и название в товаре, характеристики. Таким ничего не поможет. Ярослав. Клиенты проблемные, они бывают всегда, и они будут... Это нормально. 1-2% клиентов всегда есть какие-то более требовательные, более там, невнимательные, может. Это нормально, такое бывает, и с ними тоже нужно уметь работать. То есть они никуда не исчезнут, я скажу так. Что они будут, но просто то ваше терпение, мудрость э, и умение работать с такими клиентами может превратить э, и правильная да, подсказка, где нужно что смотреть в телефонном, даже разговоре, может превратить этого клиента из более требовательного в обычного нормального клиента, который все пишет и читает, ну, то есть, смотрит и читает. Так, очень часто приходят заказы на товары, которые стоят не в наличии, но у продавца стоит инфляция по Аппис Прома, а заказы такие приходят, как обычные, не в наличии. Это, такая проблема тоже бывает, есть, и если вы видите, что какой-то маркетплейс выставляет ваш товар как в наличии, либо присылает вам заказы, которые давно уже не в наличии, то, конечно же, сигнализируйте об этом и маркетплейсу, и сиг... сигнализируйте об этом нам, мы сможем тогда провести коммуникацию с маркетплейсом и проверить, так ли это, но если да, вы только-только поменяли цену, и вам там в течение там, 20 минут приходит заказ по старой цене, либо наличие поменяли и вам приходит, то тут уже синхронизация, тут уже задержка. Задержка час-два, она есть и. Ну, то есть мы будем стараться как-то ее уменьшать, но она есть, и это нормально. Еще превращается заказ, припомню. В общем, тонкий лед. Плюс, кстати, забыл э, сказать, что когда вам приходит товар, которого, да, допустим, уже заказ, на который нет наличия, то это отличная возможность предложить альтернативу. Если вы хорошо знаете свой ассортимент, вы можете предложить альтернативу какую-нибудь, подобрать да, товар. И когда покупатель соглашается, вы просто пишите маркетплейсу, либо в чате под заказом, либо в онлайн-помощник пишите, чтобы мы отредактировали заказ под там нужную цену, чтобы продали там другой товар. Мы это отредактируем и без проблем проведем через платформу. Какой процент отмен неприемлем для топ-маркетплейсов? У каждого топ-маркетплейса есть свои требования. Неприемлемо – это 50. Это прям неприемлемо, потому что маркетплейсу не только топ, но и любому маркетплейсу неинтересно работать с компанией, у которой 50% заказов входит в отмену. Так. чипутрибну, додатково уплачивают и API. Это вам, скорее всего, на этот вопрос вам сможет отметить ваш менеджер. Обратитесь к менеджеру, он вас проконсультирует полностью по API, по подключению и сколько это стоит. Честно говоря, заметно, что Хабер начал следить за качеством своих товаров. Это вам в плюс. Абсолютных идиотов на платформе больше нет. Но все равно жалобы вы принимаете очень медленно. Ускорьтесь, пожалуйста, потому что все рано... Все есть поставщики, которые очень долго не подтверждают заказы. Евгений, работаем над этим каждый день, э, над этим работаем, и э, ситуация будет улучшаться, это я вам обещаю. Э, помогаем ли мы работать с отзывами? Смотря какая помощь вам нужна, э, вы должны уметь… На... Вот работа с отзывом – это на самом деле просто обратная связь. Если вам оставляют плохой отзыв, человек требует внимания, и все, что вам от вас нужно, это нужно уделить ему это внимание, нужно позвонить, извиниться, предложить, как можно решить эту ситуацию, и все. Главное – отработать этот отзыв. Если вам на сайте ставят негативный отзыв, это тоже хорошо. На него нужно просто отреагировать, отработать его, и желательно, чтобы это было видно для всех остальных, что отзыв проработан. Потому что когда ты заходишь на компанию, у которой только позитивные отзывы, это честно, как-то настораживает. Я, например, как можно сказать, могу себя назвать продвинутым пользователем, покупателем в интернете. Я, например, не доверяю компаниям, у которых только хорошие отзывы. Вот просто не доверяю. Потому что все прям суперидеально, невозможно. Как быть с покупателями, которые после заказа просто не приходят за посылку? Западная Украина в топе. Андрей, спасибо за вопрос. Да, есть такое, и не заборы на почте, они будут. Это, к сожалению, есть. Но, опять же, тут можно пробовать коммуникацией. Коммуникации, следить за этими заказами, коммуницировать с покупателем, давать ему подсказки, может там отправлять какие-то уведомления о том, что посылка есть. Но такие заказы они будут, как ни крути. Некоторые, конечно, просят предоплату за доставку, но не всегда это помогает, честно вам скажу. И не все маркетплейсы сейчас вообще готовы работать такой системе ну согласны чтобы от их с их покупателя брали предоплату мы их вносим в черный список пусть не обижаются и сами ну, да да согласен можно и так делать есть и такие ну то есть опять же это те типы клиентов которые бывают вот да слишком требовательные и кстати у меня тоже был кейс один была компания у которой много было не заборов не заборов почте. И мы не могли понять, там не только западная граница, там со всей Украины, мы не могли понять, почему вот именно самый частый такой незаборы. И тоже как-то сделали заказ тестовый и послушали, как разговаривает менеджер. И после разговора с менеджером, честно, уже не хотелось вообще никуда идти. Это тоже вот такой вот простой как бы момент, обычное общение, но иногда менеджер может там стать той ноги. И немного испортить настроение покупателю. И такой покупатель просто потом не берет трубки и не, и не идет за почту. Он просто заказывает где-то в другом месте, где с ним поговорят получше. А... Проблему по наличию с кастой. Приходят заказы на товары, которые более трех месяцев нет наличия. Решаем. Каждый день решаем с кастой. Уверен, что скоро проблема будет решена. Так посоветуйте сейчас работать. Можете назвать 3-4 поставщика, пожалуйста. Дора, нет, я советую всех поставщиков, с которыми э -э, вы смотрите на рейтинг, да, непосредственно, который вам показывается. Но я советую вам поставщиков брать разных, чтобы вы сами могли прочувствовать, с кем работать. Нельзя вот так вот просто взять как волшебную пилюльку съесть, и все, у меня э, все только самые лучшие поставщики. Нужно давать шанс каждому поставщику, если вы даете э, грамотную э, обратную связь в чате под каким-то заказом, то поставщик ее примет и будет исправляться, и я считаю, я всегда за второй шанс, и чтобы... Да, чтобы я за тот вариант, когда поставщик может исправиться и получить в свою очередь больше заказов и больше расположения маркетплейсов. У нас, к примеру, больше всего отмен, разгруппировка, две-три доставки оплачивать отказывается. и многие просто я передумал. Сергей, да. Бывает такое, что покупатели накидывают себе много разных товаров от разных поставщиков. И здесь единственный выход это только сообщать это покупателю. Корректно, по-доброму, объяснить, что да, наша платформа она работает по-особенному. И для того, чтобы предоставить вам огромный ассортимент товара, да, у нас склады находятся в разных точках Украины. И вы можете получить там несколько доставок если хорошо расположить покупателя то с личного опыта они закрывают вопрос и глаза на двойную тройную доставку и им главное чтобы товар отправили быстро с ними быстро связались и чтобы их вели на протяжении всей непосредственно продажи покупки. Часто Marketplace присылает в виде заказа запрос по товару от клиента. Соответственно, клиент не делал заказ, а просто хочет узнать информацию. Соответственно, заказ отменяется, что влияет на рейтинг. Как обязательно Marketplace не забрасывать запросы от клиента в виде заказа? Александр, спасибо большое за вопрос. Да, действительно, такое иногда бывает. И есть онлайн-помощник для Marketplace, теперь уже и для поставщиков, где Marketplace могут задавать вопросы о товарах. Мы будем перезванивать непосредственно к поставщику уточнять эти вопросы, и если вы, в например, в том же профиле укажете еще и ВКонтакте какой-то, например, там, почту для вопросов о товарах, то вам смогут писать их напрямую. Это тоже большой плюс. Плюс мы еще подумаем обязательно будет какой-то функционал, который позволит задавать вопросы непосредственно о ваших товарах. Мы уже об этом думаем, думаем и не первый раз, в месяц. Что-то с этой стороны мы обязательно придумаем. Да, насчет негативный, как говорят, негативный отзыв ⁇ это шанс создать супер-лояльного клиента. Так и есть. Спасибо вам. Многие поставщики скудны или вообще не заполняют информацию о себе в разделе информация о компании. Ни адреса склада, ни график работы, ни условия оплаты доставки и другое. Нужно ли нужно, чтобы поставщик обязательно эти поля заполнял в о себе? Да, это будет скоро, это будут обязательные поля. Плюс есть онлайн помощник, который вы можете обращаться с, таким, с такой информацией. Мы собираем небольшую статистику по поставщикам и иногда даже сами заполняем эту информацию. Вот, так что вы можете спрашивать, мы всегда сможем помочь в ответе. Но вообще, да, желательно, чтобы поставщик это сам делал у себя в профиле. Кто мне берут трубку? Ну, да, такое бывает. Как считается рейтинг? Вам тоже может подсказать ваш менеджер. Там такой сложный алгоритм, влияет и процент отмен, и скорость обработки заказов. То есть... Э -э -э -э. Более подробно вы можете почитать либо там в конслюенсе, если не ошибаюсь, и уточнить у менеджера. Да, автовозврат – это хорошая штука. Если товары от разных поставщиков мы оплачиваем доставки. 2-3. Товар у нас не в складе. Это проблема продавца, а не покупателя. Да, я согласен, что это проблема продавца. Также это также это особенность работы нашей площадки, я бы так сказал. Снижение процента комиссии, понятия не имею, Александр, это уже не ко мне вопрос. Итак, коллеги, ответил на все вопросы, если еще есть вопросы, задавайте, я сейчас быстренько отвечу. Вот. Также вы можете свои вопросы задавать нам напрямую, на почту, я сейчас вот здесь вот вам напишу. Напишу да. нашу почту. Вот, наша почта, мы всегда... Э... Ой, нет, QS, QC. QC, извините. Волнуюсь. Пожалуйста, вот, пишите, если вам нужна... Э... Нужна непосредственно помощь в анализе ваших отмен, тоже пишите нам на QC. Я смогу, смогу с вами созвониться, посмотреть, проанализировать ваши отмены и дать рекомендации, как сделать так, чтобы процент отмен ваш снизился. Это работает, это реально, есть куча примеров, и я в вас верю. Коллеги, большое спасибо вам. Я надеюсь, я ответил на ваши вопросы, старался так вот, конкретикой. Есть еще куча примеров, есть еще куча информации, но хотел, чтобы это все было так более стисло, чтобы не, да, чтобы слишком не, пере, не было у вас переизбытка информации. Тема простая и решения тоже всегда на самом деле очень простые. Вот, уверен, что у вас получится. Помните о том, что я говорил. Всегда ставьте себя на место клиента. Это поможет вам действительно понять самые основные проблемы в вашем процессе. И это, конечно же, да, возможность их улучшить. Большое вам спасибо за вопросы, за то, что были с нами сегодня. Всегда вам рад. Все, коллеги, спасибо большое. Павел, спасибо. Все, до следующих.